Девять. Найдите сумму малярных масс в грамм на море алюминий содержащих веществ B и Д, образовавшихся в результате превращения. Значит, что нам тут нужно с вами сделать? Записать цепочку реакций. Ну, я обозначу условно наши реакции циферками, чтобы проще было записывать. Значит, у нас алюминий НО3 трижды подвергается разложению с образованием алюминий 2О3 no 2 и кислорода. Чтобы не тратить время, в принципе, нам особо и не важно э, коэффициент. То есть вот алюминий 2О3, это у меня вещество А. Далее вещество А, алюминий 2О3, у меня вступает в реакцию с калий-ОН, причем реакция сплавления. Значит, будет образовываться у меня такая маленькая соль, не большой комплекс на соединение, а обычная соль. Значит, образуется у меня калий-алюминий-О2 и будет выделяться вода. Вот это у меня вещество Б. Далее металюминат калия. Следующее. К калию алюминий О2 я буду добавлять H 3 разбавленную избыток. Значит, у меня калий будет образовывать нитрат. И алюминий у меня будет образовывать нитрат. Ну и побочный продукт это у меня будет вода. Раз нам нужно только алюминий, содержащие вещества, значит веществом В у меня будет нитрат алюминий. Дальше. Алюминий НО3. Трижды. И на 1 моль у меня приходится его непосредственно реагировать с ним 3 моль лития. Литий OH, раствор. Значит, Что у меня будет образовываться? Раз соотношение 1 к 3, значит у меня будет только алюминий OH трижды. То есть у меня не будет дальше алюминий OH трижды реагировать с литий OH, чтобы образовалась комплексная соль. Раз соотношение 1 к 3, значит будет образовываться литий OH трижды. Это малорастворимое соединение и литий NO3. Да? Тут коэффициентик можно поставить. Значит, это у меня вещество Г. И пятая реакция. Это у нас алюминий ОН OH трижды реагирует с натрию OH, концентрированный. Это у меня избыток. Раз у меня концентрированный избыток и не сплавление, значит, будет образовываться соль комплекса. Натрий 3, алюминий OH 6 раз. Значит, что это у меня такое за соединение? Гекса, гидрокса, алюминат. Лития, это вещество у меня будет T. Значит, мне нужно узнать малярную массу вещества B и малярную массу вещества D. Вот мы считаем. Значит, калий 39, алюминий 27 и 16 на 2. 98 у меня метаалюминат калий. Теперь считаем непосредственно наш комплекс. 23 умножить на 3 плюс 27 и плюс 17 умножить на 6. 198 вещество д. значит 198 плюс 98, сумма у меня получается 296, грамм на моль я в ответе не пишу, так записываю 296.